Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим о мастеринге. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Поехали! Сейчас в этом видео я расскажу о таком очень быстром экспресс-мастеринге, таком достаточно шаблонном, но который можно применять и получать, в общем-то, достаточно хороший результат. Такой достаточно универсальный экспресс-мастеринг разумеется, разумеется, тема мастеринга очень обширная, там действительно много нюансов, много чего нужно знать, уметь, и это очень такая, я бы сказал, ювелирная работа. И о том, как делать мастеринг электронной танцевальной музыки, я рассказывал в соответствующем курсе, который так называется "Мастеринг в электронной танцевальной музыке". Его вы можете найти на нашем сайте. Поэтому сейчас повторюсь, это будет такой именно экспресс типовой мастеринг, который, в общем-то, достаточно часто Используется и можно его применять а, непосредственно на практике. Давайте вкратце теперь разберемся очень-очень быстро для тех, кто не знает, что такое мастеринг. Я все объясняю простыми словами. Мастеринг – это обработка всего трека целиком. Если очень упрощенно, сведение это когда мы отдельно обрабатываем клэпы, вешаем там какие-то эквалайзеры, компрессоры, ревербераторы и так далее, отдельно, клосс, хай отдельно басы и так далее, то мастеринг это обработка всего трека целиком. И это делается все на канале Stereo Out, который у нас, если мы откроем через кнопку x микшер находится в, самом правом, в самой правой стороне. Вот он у нас здесь. Итак, что делает мастеринг? Я выделю несколько основных задач, которые мы так или иначе стараемся сегодня решить в рамках этого видео. Первое — это увеличение громкости трека, потому что трек без мастеринга, он, как правило, звучит тише, чем трек с мастерингом. Также второе — это выравнивание АЧХ трека, то есть если у трека в целом не хватает, скажем, низких частот, то их можно немного на, на этапе мастеринга добавить. Здесь важно оговориться, что мастеринг не решает проблему баланса звуков между собой. Иными словами, если, например, у вас бас намного громче бочки, но ну, как бы исправить это на этапе непосредственно мастеринга будет достаточно сложно. Гораздо эффективнее взять бас, сделать тише на этапе сведения. Это самый верный вариант. Также третья задача — это... Добавление небольшого окраса, то есть можно даже немного использовать сатураторы во время мастеринга, но очень-очень аккуратно, я прям не сильно рекомендую это делать, но... В принципе, это можно, это делают. Также можно немного такое более мыльное звучание сделать у трека, либо наоборот попытаться сохранить тот э, такой сухой звук, возможно, который изначально был у трека. И работа со стерео, то есть немного так по стерео можно э, трек корректировать. Ну и плюс подгон под формат, но это уже отдельная история, это уже в курсе, я разбираю. То есть здесь, э, на этом видео мы, конечно, это трогать не будем. Поехали. Значит, у нас есть трек, он без мастеринга, то есть у нас на мастере вообще нет никаких плагинов обработки. Важно отметить, что громкость до мастеринга, ну, желательно, вот если вы, например, будете отправлять свой трек на мастеринг в студию, или, что чаще бывает, нужно отправить трек лейблу для мастеринга, да, нередко лейблы просят трек без мастеринга, чтобы они сделали мастеринг сами. Нужно, чтобы громкость была где-то в районе минус 6 дБ, ну, как правило, именно столько просят, значит, лейблы и студии. Как добиться такой громкости? Вообще, изначально, изначально я очень рекомендую ставить бочку в электронной танцевальной музыки где-то на минус 10 дБ, вот так вот. Причем мы ориентируемся не вот на вот эти цифры, здесь у меня вообще минус 6, да? а вот именно на этот пик левел. Потому что это его как бы истинная громкость, это вот именно индикатор, который это показывает. Поэтому вот эта громкость, это минус 6, ну что бочку я сделал на 6 дБ тише. Поэтому здесь все зависит от исходной громкости бочки. Ну так вот, возвращаемся к нашей итоговой громкости. Суть в том, что если бочка у вас на минус 10 дБ, то скорее всего, если вы хорошо сведете трек, у вас ну клиппинга, то есть выше нуля, громкость не будет. Вот у меня конкретно здесь... Ну вот минус 7 дБ, все оптимально, можно смело брать, экспортировать и отправлять лейблу вообще без проблем. Вот, и мы сейчас можем делать мастеринг, и первое, что мы делаем, это увелич увеличиваем громкость. Вообще классическая цепочка во время мастеринга это эквалайзер, давайте его возьмем, то есть это channel IQ у нас. Значит, Дальше у нас идет компрессор, я сейчас показываю классическую цепочку мастеринга. И дальше у нас идет лимитер, он находится у нас тоже в разделе Dynamics. Мы будем увеличивать громкость вот этими двумя плагинами, это лимитер и компрессор. И давайте быстро разберем, как с ними работать. Значит, Сначала работаем с компрессором. Повторюсь, видеоэкспресс. Я выключаю автоматический релиз. Обычно я его делаю достаточно быстрым, в районе 50 миллисекунд, как он здесь есть. Атака здесь уже по вкусу. Она может быть... От 0 дБ, извиняюсь, не дБ, а миллисекунд до 20 и даже 30. Здесь как бы на слух, но поскольку у нас все экспресс, давайте сделаем пятнарик. Это будет вполне оптимально. Рейша. Вот здесь вот оно стоит 2 к 1 и хорошо. Во время сведения, как правило, мы используем 4 к 1. Ну, понятно, что мы можем его варьировать, но, как правило, за такой золотой стандарт это 4 к 1. Во время мастеринга это 2 к 1. Иногда бывает 1,5 к 1. Лично я делаю 2 к 1. Все. Автогейн я, в принципе, всегда вырубаю в мастеринге к ней исключение. И дальше я настраиваю все вот эти параметры. Ну а тут, по сути, нам только Threshold сейчас остается настроить таким образом, чтобы здесь компрессия, вот этот Gain Reduction, был всего 2-3 децибела Ну вот как раз примерно минус 3 получается. Чем выше у нас Threshold, тем меньше у нас компрессируется звук. И наоборот. Вот сделали минус 15. В принципе все можно было бы перебирать разные варианты компрессии но повторюсь у нас все экспресс поэтому мы делаем вот так вот окей все сделали теперь дальше у нас используется лимитр очень важна последовательность плагинов смотрите вот лимитер. Он всегда стоит последним в цепочке обработки. После него могут быть всякие анализаторы, но лимитер всегда стоит последним. То есть вот как-то вот так вот у вас быть не должно, что у вас лимитер, а потом внезапно эквалайзер. Лимитр всегда последний. Бывает в других каких-то плагинах, ну, например, за топом вы делаете мастеринг, там будет у вас максимайзер. Ну, там будет и лимитер, и максимайзер. Так вот, лимитер и максимайзер — это, по сути, одно и то же. Скажем так, разные немного названия, чуть-чуть разная механика, но суть одна и та же. А здесь, в лимитере, мы начинаем увеличивать гейн. Это входная громкость. Если мы сейчас просто включим трек то у нас ничего не меняется. У нас input gain и output gain ну, практически одинаковые, там с небольшими исключениями. Наша задача увеличить вот этот вот gain, входной input gain, чтобы у нас начал срабатывать наш лимитер. И это мы увидим вот здесь, вот в показателе индикаторе reduction, который, как правило, должен быть где-то 5-6 дБ. Я, как правило, делаю именно так. Sky плюс 12. Также еще важно отметить, что мы, как правило, начинаем делать мастеринг, слушая самый громкий, самый кульминационный, самый насыщенный участок в треке. Это, вот, пожалуй, самый насыщенный участок в этом треке, и именно здесь мы делаем мастеринг. Конечно, это не говорит о том, что нам нужно больше нигде не слушать свой трек. Да, Понятно, что когда мы сделаем здесь мастеринг, нам нужно будет послушать еще вот здесь, как звучит, и вот здесь, и в яме даже. Но первоначально мы настраиваем все, конечно, в кульминационном отрезке. Итак, почему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 Давайте попробуем. Но только я output level уменьшу. Кстати, что интересно, он, в общем-то... Звучит не совсем-то уже плохо, даже при таких критических настройках. Но если вы будете сильно увеличивать входную громкость, а здесь у вас будет очень сильное пережатие, то трек будет а, звучать с треском, с хрустом, в общем, с неприятными такими а, штуковинами. Здесь в данном случае он, в принципе, срабатывает нормально, но... Громкость меняется незначительно. Это такая вот здесь особенность, то есть громкость, она не сильно-то меняется, что вот плюс 10, что плюс 20, хотя казалось бы 10 дБ громкость. В каких-то других плагинах там вы услышали бы прям треск, искажение и так далее. Так вот, нам нужно найти некий идеальный баланс, чтобы у нас трек был довольно-таки громкий, не тихий, потому что если один трек звучит громче другого то он субъективно обычным слушателем будет восприниматься как более крутой трек именно по этой причине многие мастеринг инженеры вообще продюсеры электронно-танцевальной музыки да и не только электронной они пытаются сделать трек громким чтобы вот прям он был на уровне там каких-то топовых треков ну то есть потому что топовые треки тоже в основном пытаются сделать громкими конечно есть еще особенности связанные с стриминговыми сервисами которые сейчас все захватили они выравнивают треки по громкости поэтому там это вносит свои коррективы но опять же если мы говорим об экспресс таком мастеринге вот те 5-6 децибел о которых я говорил в гейн редакшене это оптимальное значение при котором трек как правило получается достаточно громким и при этом скорее всего, без искажений но ну, безусловно при условии что сведение вы выполнили достаточно хорошо и качественно если у вас там невероятно много низких частот в целом в треке все как-то изначально трещит пердит и звучит странно то тогда конечно здесь могут быть вопросы к такому мастерингу все, мы сделали вот такую вот штуку. Output Level обычно делаем минус 0,3. Ну, считается, что нужно делать минус 0,1, 0,2, 0,3. Почему? Потому что все-таки все громкость может слегка превысить 0 дБ. Ну, то есть при конвертациях, там, особенно в mp3 формат, ну при разных в общем, случаях, когда ваш трек слушает на разной акустической системе, и так далее, то могут быть небольшие там пики, которые, в общем, негативно сказываются. Это такая небольшая формальность. В мастеринге много таких технических нюансов, которые необходимо учитывать. Трупики мы включаем, они здесь автоматом у нас включены, и поэтому мы их вырубать не будем. Ну и в общем-то все. Можно попробовать там разные режимы, но. Тут, в общем-то, опять же, в экспресс-варианте мы оставим все как есть. Все, вот так вот мы сделали. Трек стал гораздо громче. Без... Громче. При этом никакого клиппинга нету. Что у нас делает эквалайзер? Эквалайзер, как я говорил, он меняет очиха. То есть, не хватает каких-то частот, можем их добавить. Ну, давайте добавим немного низа, ну чтобы хоть что-то подэквализировать. Честно говоря, я не стал бы здесь что-то прям кардинально менять, потому что я всегда, когда создаю свои треки, пытаюсь на этапе сведения все сделать максимально как-то качественно. Поэтому здесь ну максимум можно вот там на 1 дБ поднять низкие частоты. Какие правила действуют во время эквализации? Правила здесь есть, и они тоже очень-очень важны. Во-первых мы не повышаем громкость той или иной частоты больше, чем на 5 дБ, и не понижаем. Вот запомните, что некий такой диапазон – это плюс-минус 5 дБ. Если так получается, что вы, допустим, слушаете свой трек и понимаете, что у него мало высоких частот, и вы такие, о, вот если 7-8 дБ, то вроде начинает уже звучать как-то… Приемлемо, то, скорее всего, почти наверняка вам нужно вернуться на этап сведения и там а, сделать а, громче а, хай-хеты, цимбалы, может быть, там добавить эквалайзером частот на синтах, на лидах, может быть, даже сатуратором. Иными словами, это такая слишком уж сильная эквализация. Как правило, даже когда я эквализирую трек, я работаю в диапазоне плюс-минус а, 3 децибела. То есть 5 децибел для меня это прям край. Если что-то нужно больше, чем на 5 децибел поднять, но ну, это большое вопрос к этапу сведения. Поэтому запомните вот такой вот небольшой диапазон. Поэтому во время мастеринга мы вот такие вот американские горки и там какие-то вообще вот такие Everest и Марианские впадины мы не устраиваем. Как правило, мы работаем в небольшом диапазоне. Разумеется, когда мы частоты повышаем, то мы используем Q поменьше. То есть, чтобы у нас этот колокол, bell был пошире. Если мы понижаем частоты, ну, здесь уже можно так, а можно так. Тут уже зависит от ситуации. В принципе все. Ну давайте вот как я и делал, там, пускай 50 Гц, ну, вот, на один буквально децибел Q делаем пошире, где-то 0,5. Ну и то это, повторюсь, не обязательно, это я скорее для видео сейчас показываю, что это можно сделать. Все, вот так вот делается эквализация. Опять же повторюсь, что она позволяет просто немного сбалансировать трек именно по АЧХ, то есть по соотношению низких, средних, высоких частот. Здесь маленький нюанс, еще какой, если вы добавляете, например, высоких частот, то у вас автоматом этих частот становится меньше. Поэтому нередко бывает во время мастеринга, во время сведения такая, такое, знаете, жонглирование и такой некий баланс. Когда вы, допустим, добавили верхов, а, потому что трек тускловат, и вы понимаете, что, блин, что-то не запропали, приходится низа чуть добавить. Ну, в общем, приходится вот так вот это все манипулировать. Поэтому на это тоже обращайте внимание, что бывает, а, например, для увеличения там, низких частот не обязательно их повышать, можно высокие чуть понизить и так далее. В общем, здесь уже все зависит от конкретного случая. А, что еще? Можно, как я и говорил, использовать сатурацию, но сатурацию очень прям аккуратно, то есть мы можем взять какой-нибудь... Uh, ну, distortion, но ну, тут прям... Если вы пишете биты, например, то там вы можете бомбануть вот так вот драйва, это, в общем-то, в битах не возбраняется, там, когда все пердит, трещит, это даже иногда прикольно. Поэтому вот что-то подобное можно использовать на мастере, но, как правило, вот как вы слышите, да, это работает не очень хорошо. Можно воспользоваться, конечно, мультибендовыми с сатураторами, которые работают только на определенный диапазон частот, но раз мы делаем все встроенными плагинами, то, в общем-то, я как бы сатураторы на мастере ну, практически не использую, потому что они чаще всего звук немного портят. И последнее, это работа с стерео, это тоже то о чем я говорил. Нередко бывает так, что трек имеет, например, низкие частоты в стерео. Опять же, я когда делаю свои треки, когда их там либо свожу под заказ, еще как-то я, конечно, стараюсь... Значит, чтобы низкие частоты были в моно Но когда я присылаю трек на мастеринг То там как бы бывает всякое Как проверить, что с низкими частотами? Самый простой вариант, но если пользоваться родными значит, возможностями Это срезать вот так вот средние высокие частоты Оставить только низкие И посмотреть по вот этому анализатору, мультиметру Что у нас вот здесь вот correlation показывает но вот как я и говорил, у меня, в принципе, все в моно, потому что изначально я так делал. В вашем случае у вас здесь может быть... Ну, то есть, что-то ходить вот сюда, вот в бок. В этом случае, конечно, это надо подправлять. Как это можно сделать? Ну, способов несколько. Один из способов, это, например, у нас mid-side эквализация, когда вы вот здесь выбираете сайт only, и вы именно в сайде берете и срезаете все, что ниже ну, какого-то определенного значения. Ну, в данном случае у нас вот это вот сайт давайте вот так вот мы сделаем вот так вот сайт only и мы начинаем вот так вот это дело срезать так активировали и срезаем то есть мы срезаем все что ниже где-то 150 200 герц и у нас трек будет тогда именно на низких частотах здесь в моно а вообще я сейчас покажу просто для примера если мы срежем вообще все частоты вот так вот то звук меняется потому что он становится после такой обработки полностью в моно то есть мы все что было по бокам весь сайт срезали но в случае работы с низкими частотами обычно мы вот так вот подрезаем и как мы слышим ни за никуда не делись по сути я сейчас ну, фактически подрезал то чего нет потому что низкие частоты и так в моно, у них и так нету никакого сайда, никакой стереосоставляющей, поэтому при таком срезе мы ничего не слышим. Ну, в общем-то, здесь, повторюсь, пример такой уже э, достаточно хорошо сведенный. Но в вашем случае это можно вот так вот сделать. Э, в общем-то, все. По большому счету, еще раз повторюсь, что это такой прям экспресс-экспресс-мастеринг, э, значит э, мастеринг который уже позволяет, в общем-то, получить трек, который можно в дальнейшем выкладывать и так далее. Разумеется, тема сведения и мастеринга очень обширная, поэтому есть курсы по этой тематике. Еще раз повторюсь, их вы можете найти на нашем сайте. Но уже сейчас, применив полученные знания, вы можете сделать быстрый мастеринг, и в итоге ваш трек будет звучать гораздо лучше. На этом все. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Жду вас в следующих видео уроках. Пока!